приветствую вас дорогие друзья меня зовут алла вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о ретроградном меркурии меркурий разворачивается в ретроградное движение 30 мая и станет он директным 23 июня все это время он будет проходить по знаку близнецы Меркурий — это планета, которая отвечает за поездки, переговоры, темы автомобилей, транспорта, коммуникаций, любые бумажные дела. И по сути Меркурий находится все это время в сильном для себя знаке, в знаке, которым он управляет, в Близнецах. Поэтому каждый из нас будет в этот период обдумывать, какие-то свои внутренние установки, ориентиры. И это время, когда может смещаться фокус нашего внимания с привычных вещей. Мы можем менять свой подход в тех делах, которые казались нам правильными и привычными. При этом особенностью данного периода будет, конечно же, ретроспектива желание вспомнить какие-то важные события, которые происходили в прошлом, обсудить их, переосмыслить, изменить свое отношение к этим событиям. И в целом это будет такая тенденция, которая будет распространяться на абсолютно каждого человека, поэтому в этот период времени может быть даже вот такая распространенная тематика в разговорах с разными людьми. Это воспоминания каких-то событий из прошлого. В этот период могут возвращаться старые друзья. Особенно это может касаться тех людей, с которыми вы ощущаете вот такое интеллектуальное родство, с кем вам интересно общаться, с кем вы, возможно, посещали какие-то интересные места. У вас есть целый ряд воспоминаний в этот период ваше общение может выйти на новый уровень не бойтесь в этот период возвращаться к незаконченным делам наоборот это очень хорошее время для того чтобы осознать свои ошибки и попробовать еще раз это очень хорошее время для того чтобы делать перезапуск уже скажем так начатых ранее проектов и в целом это такой период когда есть возможность взглянуть иначе на то что вы делали раньше и с новыми силами достичь хорошего результата период ретроградного меркурия люди ощущают по-разному Конечно, в первую очередь, если в натальной карте Меркурий активная планета, это обычно видно по человеку, он общителен и часто связывает свою деятельность именно с тематикой Меркурия. Это может быть преподавание, это может быть связано с поездками, бумажными делами. Если вы такой человек, то вы всегда сильно ощущаете периоды ретроградного Меркурия и в этот раз все может быть еще более интенсивно, так как Меркурий, повторюсь, находится в своей обители. В этот период вам понадобится больше усилий для того, чтобы концентрироваться на выполнении своих задач. В этот период легко допустить ошибку, не учесть что-то важное. Поэтому старайтесь все-таки не нагружать себя большим объемом работы. Планируйте заранее свое время таким образом, чтобы вы успевали самое главное. Если вы родились с 9 по 13 июня, то вы тоже относитесь к тем людям, которые будут ощущать влияние ретроградного Меркурия очень сильно. К тому же это влияние будет распространяться на весь ваш личный год, то есть оно будет ощущаться вплоть до вашего следующего дня рождения. Поэтому весь год может ознаменоваться тем, что вы будете концентрировать свое внимание на чем-то одном. Вы будете сужать круг своего общения. В это время на протяжении всего года будет актуальным устранять какие-то ошибки, которые были допущены ранее. Возможно, вы примете решение возобновить деятельность в каком-то направлении, которое интересовало вас ранее. Если в вашей натальной карте Меркурий ретроградный, а таких людей на самом деле примерно треть, то это говорит о том, что наступает период времени очень благоприятный для вас. Это время, когда вы можете максимально проявить свою активность и дела будут складываться очень удачно. Если ранее вы что-то пробовали и опять-таки все не увенчалось успехом, то сейчас вы сможете очень легко это все реализовать. Если у вас в натальной карте Меркурий ретроградный, то в периоды когда он становится ретроградным в транзите, вы всегда будто бы включаетесь в поток жизни. лучше работает интуиция, лучше работает ум, легко договариваться с другими людьми, и в целом в этот период времени в вашей жизни могут происходить значимые и запоминающиеся события. Давайте сейчас рассмотрим аспекты Меркурия в период его ретроградности. Важнейшим аспектом будет квадратура к Нептуну. По сути, этот аспект будет актуальным на протяжении всего периода попятного движения этой планеты. И поэтому весь период будет проходить под сильным влиянием Нептуна. а Это может дать и забывчивость, это может дать рассеянность, может быть сложно сконцентрироваться, запоминать новую информацию. Поэтому стоит учитывать эти нюансы и опять-таки правильно подбирать нагрузки и в плане работы, и в плане ваших личных дел. Конечно же, период ретроградного Меркурия, да еще и под влиянием Нептуна, мало подходит для планирования. В это время, наоборот, появляется склонность как-то мечтать, и при этом эти мечты могут быть оторваны от реальности. И поэтому больше период подходит для творческих Личностей и для тех, кто имеет яркие хобби увлечения важно что в момент своего разворота в ретроградное движение 30 мая Меркурий будет в соединении с Венерой и по сути Венера будет тоже вносить свой отпечаток на весь период ретроградности Меркурия а это у нас и тема финансов и тема взаимоотношений с людьми важно обращать внимание на события, которые будут происходить вблизи разворота. Особенно если эти события имеют отношение к вашей личной жизни, к взаимоотношениям с другими людьми, а также к финансовой тематике. Скорее всего, вы будете обдумывать свои решения весь июнь, а если эти решения были приняты в конце мая. Поэтому в целом я бы советовала вам не спешить принимать как раз-таки это решение в мае. Вы ничего не потеряете, если позволите себе месяц раздумий. И как раз-таки вот уже конец июня будет благоприятным для того, чтобы определиться и начать действовать. Тем более, что в период с 17 по 28 июня Меркурий будет в хорошем аспекте к Сатурну. И это даст возможность собраться, это даст возможность переключиться на работу, обязанности, выполнять все по расписанию. Это очень хороший аспект для того, чтобы начинать ту деятельность, которая требует длительного вложения усилий. И это также хороший аспект для трудоустройства. Уже с 17 июня вы можете планировать свои встречи, вы можете составлять даже определенный график ваших занятий. И уже после разворота Меркурия, после 23 июня, можно смело начинать реализовывать все задуманное. Этот период ретроградности Меркурия выпадает как раз на коридор затмений. Первое затмение произойдет 26 мая, оно будет лунным и произойдет оно в знаке Стрелец. И второе затмение, которое закрывает коридор затмений, произойдет 10 июня, оно будет солнечным в знаке Близнецы. И как раз в момент солнечного затмения ретроградный Меркурий будет в соединении с Солнцем. То есть, по сути, он будет активным участником этого затмения. И это особенно сильно повлияет на тех людей, которые рождены с 9 по 11 июня. Ваш личный год, то есть время от дня рождения до дня рождения, принесет вам судьбоносные встречи, контакты. Это может быть год перемен, будет меняться ваше окружение. Это может быть важное решение, связанное с с работой в целом конечно у каждого будет по-своему но данное соединение безусловно внесет свою лепту в события вашего года но даже если у вас день рождения и не в этот период все равно мы все прочувствуем влияние ретроградного меркурия на данное затмение каким именно образом дело в том что когда Меркурий ретроградный на момент затмения, он будто бы оттягивает те моменты, которые должны были бы реализоваться по данному затмению. Поэтому, по сути, мы сможем ощущать энергию этого затмения на протяжении шести месяцев после того, как оно уже случится. Поэтому на самом деле ближайшие полгода будут очень важны для тех людей, чья деятельность связана с темой образования, с темой поездок. По сути, это будут какие-то поворотные моменты. Помимо всего прочего, на первый план может выйти сама по себе тема общения, коммуникации, может быть необходимость обсуждать какие-то важные темы, вопросы встречаться с братьями, сестрами, и общение с ними будет более наполненным и интенсивным. Более подробно о влиянии Меркурия на каждый знак зодиака вы сможете узнать в гороскопах на июнь месяц. Будем с вами на связи. Пока-пока!